Всем привет! На канале Мистер Диньос. С вами Дин. Я продолжаю собирать набор Лего Майнкрафт. Приступим. Как помните, я прошлой серии ее сделал и сейчас продолжу ее делать. Это вот часть сюда. Эту часть сюда. Так. Эту часть мы поставим сюда. Хотя вы не забыли поставить лайк. Когда досмотрите до конца это видео, поставьте лайк. Если что-то мне понравится в комментариях так пока я с вами болтаю я уже сделал видите поменялось тем надо ставить такие детали, крепежи я всяких построю сюда сюда два крепежа уже на месте это тоже крепеж сюда уже четыре детальки есть на месте. Сейчас мы поставим здесь рейсы. Это крепежи для рейс. Тоже все крепежи на месте. Остается последний крепеж. Мы закрепили. Ставим и рейсы. Теперь крепим шпалы. первая шпала и вторая шпала. Вот. готова. Посмотрите, какой фитой. Теперь по нему может ездить вагонетка. Прикрепим эти детали. Ребят, что-то у меня появляется уже. Хоть немножко здесь надо закрепить. Одна И у нас почти все готово, ребята. Вот эти детайки. Так, мы сейчас крепим вот так. Четыре. Пятую. Все. Вот. Эту часть коричневого я собрал. Посмотри, какие изменения. Рейсы, шпалы. Снова изменения. Класс. Сейчас. Теперь крепим. Пробуем. вас Прикрепи. Остается одна вещь. Вот так крепим. Изменилась, да? Я вам говорю, изменилась. У меня есть собственный попугай. Его зовут Байка. Мы не будем отвлекаться сейчас на попугая. Она а, сниму ролик. Он будет называться Гости у Майки. Половину набора сделал. Видите? Правда, половина набора. ку, -ку. Можно сейчас поставить сюда Сива. Как раз я забыл. Я не в серии даже закончил нашего стива и зомби и еще нашел крипера и поделал его еще немножко поделал паука в серии вот такой паукан вот такой скейтон вот такой стиль и вот такой крипер. Такой звук встает, Псс. он ссылается, взрывается, сам уничтожается, крипер. А это у нас зомбяк. Он бывает в броне, ходит в любой броне и бывает с каким-то оружием. Например, вот зомбяк с киркой, например. Зомби. С киркой. Например, с киркой. без кирки. Он подсчетно на солнце горит, зомби, а скет тоже на солнце горит, поэтому, поэтому все эти мобы, скет и зомби появляются ночью и в пещерах. А Стив это, все знают Стива, это игрок, ну, кто, если не играет, кто в этом он я не знаю, кто такой Стив. Стив, Стив? это игрок. Позже поменять себе ник. Например, лагерь О, Ложка. Есть такие ютуберы, кстати. Я вам все уже рассказал. В этом наборе еще были батончики, классные батончики. Все, что сказать. Там сундук еще. Он. Открывается и закрывается. Его можно поставить. Поставить его можно. И убрать. Ну, и вот здесь, как обычно надо его разглядеть. У меня есть, что правильно у нас есть надписи ТНТ. Наши два ТНТ. Сейчас на этом замечательном моменте заканчиваем И Всем Бай-бай!